У нас находится в области лба, второй в области сердца, третье в области паха. Они соответствуют трем энергиям души, то есть душ мы души с вами, и у души есть три потребности или три энергии. Первая потребность это желание жить вечно. Душа живет вечно, и поэтому находясь в теле в человеческом теле, душа постоянно борется за жизнь, хотя само по себе тело, оно стареет все время, оно не молодеет. Душа пытается его возрождать. Все процессы, которые происходят в теле, предназначены для того, чтобы победить материю. Душа по своей природе бессмертная, и чем она занимается, находясь в теле, она все время побеждает смерть, пытается. Когда это уже невозможно сделать, то наступает смерть тела. Душа вместе с тонким телом или с психическим телом выходит из грубого тела. Это описано в древних писаниях, но это также подтверждает научные исследования современные. Например, Моуди, доктор медицинских наук, он исследовал пограничное состояние в момент смерти, клинической смерти, проводился потом опрос людей после того, как они вышли из этого состояния. Они описывали, что когда сердце не билось и энцефалограмма показывала прямую линию, в это время Люди рассказывали вид сверху о том, что происходит в операционной. Вот. Таких случаев набрали, по-моему, около 50 человек. И была написана по, по связи с этим еще и книга популярная. Жизнь после смерти называется. Можете почитать. Она свободно в свободном доступе в интернет. Таким образом, мы можем видеть, что, как поет Высоцкий, хорошую религию придумали индусы, когда дав концы не умираешь на совсем. Ну, то есть, оказывается, что это действительно так. И тонкое тело выходит из грубого тела вместе с душой и остается рядом с грубым телом какое-то время. По крайней мере, точно 10 дней, потому что происходит перестройка тонкого тела, которая нужна для следующей жизни. Человек фактически чувствует себя тем же самым в следующей жизни, но в другом теле. Например, Тело может быть не, не мужским, а женским. И это говорят, что в зависимости от того, к чему человек привязан в этой жизни, от чего он получает счастье, то такое тело он получает в следующей жизни. Допустим, если женщина получает счастье от мужчины, в следующей жизни она получает мужское тело, мужчина получает счастье от женщины, получает женское тело. Если кто-то получает счастье от собачки, больше всего в жизни получает тело собачки. Такая система. Видите, ведическое знание очень практично. Оно сразу говорит о том, что будет. Три центра разума, которые связаны с тремя энергиями души, они определяют тип тела который человек получает также. Потому что три энергии таковы. Первый центр верхний связан с энергией знания. Все люди хотят знать. Мы не можем жить без знания. Ну что сказать? Ну что сказать. Устроены так люди. Желают знать, желают знать. Желают знать, что будет.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 вы знаете, вот те, кто стоит в коридоре, можно пройти и сесть прямо вот на маты, вот здесь вот, вдоль стеночки. Есть места, если кто-то хочет посидеть на полу, тоже можно, нет проблем. Вот прислониться к те стеночки можно очень комфортно. Ножки вытянуть, пожалуйста, можно так. У нас здесь спортивный зал, мат, маты, мяг, мягко очень. Можно лечь, слушать, лёжа, лечь. Так вот, вдоль стеночки, так, нормально. То есть вообще нет проблем. У нас здесь семейная обстановка, и поэтому, кому так нравится, вот хорошо, да. Садитесь к стеночке, да, удобненько располагайтесь, проблем никаких нет. Следующий центр разума связан с временем, с вечностью. Человек хочет жить вечно. Мы хотим жить вечно, паховый центр. Мы не можем, мы не хотим умирать, мы хотим жить вечно. Мы хотим любви, любить, и мы хотим знания. Вечно хотят жить и мужчины, и женщины, разницы нет. Поэтому этот центр, он не связан с полом. Что касается знаний и любви, то кто рождается для любви? Тишина в студии. Женщины, конечно. Кто рождается для любви? Кому любовь нужна? Женщине нужна любовь. То является источником энергии любви. Женщина. А мужчина как здесь. Он пользуется этим, да? Пользуется. Значит, кто рождается для знания? Мужчина. И чего не хватает в детстве, кому? Чего в детстве не хватает женщине? Любви не хватает. Она играется в куколки. Чего мужчине не хватает в детстве? Знания. Мальчики рождаются такими. Ничего не соображают. Кушать хочешь? Гулять хочешь? Девочки есть знания в детстве? Да, она все знает. Пять лет уже все знает. Спроси, она тебе все расскажет. Как папа себя ведет, как мама, какие у нее подружки, кем она будет, когда вырастет, сколько у нее будет детей, она все знает. Пять лет уже. Мальчик ничего не знает, а сколько будет детей? Не знает, о чем речь вообще. Не понимает, о чем говорят. Ну, то есть мужчине не хватает знаний с детства, и он поэтому стремится познать. Он стремится к знанию. Если взять, допустим, первый класс, то девочки в основном учатся намного лучше мальчиков. Если взять десятый класс, то уже выравнивается. Мальчики уже как-то так подтягиваются к десятому классу. Вот. А девочкам уже неинтересно становится знание, потому что они уже в это время хотят любви, уже, а не знания. Они уже думают о любви, уже школу им уже не охота опять. Итак, если говорить о психическом строении, то ну, вот эти центры разума, они очень сильно влияют на наши отношения. Так, например, центры разума связаны с сознанием, у мужчины очень сильный. У женщины там очень чувствительная зона, очень чувствительная. И поэтому мужчина, когда он начинает демагогию разводить, в жене начинает втулять что-то говорить такое умное, то женщине очень тяжело это слушать обычно. Согласна, женщина? Иногда мозги напрягаются, даже ничего не понимаешь, что он хочет вообще. Вот и хочется ему в ответ что-нибудь такое сказать. Если он начинает свою философию разводить, да? Ну, то есть мужчины не понимают этого. Они не знают, что они приносят женщины страдания, когда они начинают что-то объяснять, показывать, спорить там, и так далее. Для женщины логика не стоит на первом месте. Мужчина пытается логически все объяснить, но женщине нужна логика. Она воспринимает все сердцем. И вот здесь вот сила сердца. Мужчина здесь дырка. У женщины здесь сила в сердце. И поэтому, когда женщина начинает говорить эмоционально, пойдем, я тебе сейчас все объясню. Он начинает колбасить, он говорит, давай завтра. <свят> Но трудно как бы это принять. Эмоциональное общение для женщины это нормально. Она, две женщины могут очень эмоционально друг с другом общаться. И им нормально, они не чувствуют дискомфорта в этом во всем. Но если она начинает так же эмоционально говорить своим мужем, как с подружкой, то результат может быть печальный. То есть ему очень трудно это все слушать, он напрягается сильно. То есть чувствует напряжение сильно. То есть у мужчины здесь слабое место, вот здесь сердце, психически. Разум не такой сильный, как у женщины в плане эмоциональный разум. Как женщина имеет, как говорят, жена это сердце мужа. Жена это сердце мужа, то есть она чувствует, что происходит. Она понимает ситуацию, ей легко понять, куда направить путь женщине. И чувств сердце чувствует, куда идет, куда идет лекция. Куда, лекция, куда лектор клонит, как густо. вот Мужчина это, ⁇ мужчина это сила женщины, ее направление в жизни, ее способность быть стабильной. В целом говорят разумность. Мужчина ⁇ это разум жены, дает разум жены. Ну, то есть женщина... Тоже дает разум, потому что здесь энергия разума и здесь энергия разума, но они разные. Если говорить о разнице, то мужчине, мужчина имеет силу разума, а женщина имеет чистоту в разуме. У мужчине разум сильный, но иногда направленный не туда, куда надо. У женщины разум слабый, но направленный куда надо. У ней разум чистый, у мужчина грязный. Поэтому женщина обычно дает советы мужу. Как жить, чего. То есть она чувствует, что не так. И направляет мужа в нужном направлении. А мужчина дает женщине устойчивость, дает возможность стабильность жить как-то устойчиво. Правильно настроиться. Стабильно, вернее, неправильно, а стабильно настроиться. Есть все понятно? Или есть какие-то сомнения? Вопросы? Движемся вперед, да? Ну, то есть, что женщина получает от отношений с мужчиной? Чего женщине не хватает в жизни? Различия, чего ей не хватает? Почему она хочет замуж? Все подружки по парам в тишине разбрелись, а, Только я в этот вечер засиделась одна. Чего не хватает? А? Вот смотрите, у любви женщине не хватает или нет любви? Хватает, но, но ей нужно, чтобы она активно была, двигалась, ей хватает любви. Она же проявляет любовь, отношении любви. Да, отношение любви, у женщины проявляются с разными людьми. Вот женщина любит подружек, так? Она любит маму, папу, жучку. Вот она любит детей. Это любовь или не любовь? Это любовь тоже. Это все энергия любви. И с этой точки зрения ей любви хватает немного любви с разными людьми. Но особый вид любви это любовь к мужчине, да? Почему? Потому что там кроме любви еще что-то есть. Вот, допустим, все со всеми остальными есть любовь. Но жизнь тревожна. Жить тревожно без мужчины. Да, есть опора, защита, возможность расслабиться. Так? Ну, то есть в отношениях с мужчиной это тоже любовь, но она имеет свое преимущество по отношению к любви, к остальным, ко всем. Преимущество заключается в том, что ум у женщины очень подвижен, он двигается постоянно, он в движении находится. Настроение постоянно меняется. Если взять цикл, допустим, там сколько, 24, там 28, 30 дней, расписать каждый день, сегодня мне хорошо, там дальше, сегодня у меня тяжелое настроение, там восьмой день, допустим, подрались с мужем, там дальше там, девятый, помирились, там и так далее. То есть расписать, если все, вот этот вот цикл, если то знаете где-то на 70-80% в следующий раз, в следующий цикл будет то же самое. Можно расписать и просто свое ощущение дня написать, дальше будет то же самое. Можно уже планировать, когда, допустим, восьмой день можно мужу сказать, а, ты сегодня меня ничего не спрашивай, не трогай, потому что тарелок в доме уже не осталось. Нормальных. Ну то есть это важно именно в этом плане знать, что вот очень подвижный ум у женщины. Так? Мужчины ум подвижный? Каждый день одно и то же. Надоедает женщине. Он говорит, ну ты хоть бы улыбался чуть-чуть по-другому когда-нибудь. Ну что, все одно и то же, ну сколько можно. Вот. Так или нет? Все одно и то же. Стабильно все. Ничего не меняется у мужчины. Но а, это хорошо для женщины, с другой стороны, потому что ей нужна какая-то стабильность. Ей нужна, чтобы, ну, чтобы устойчивость какая-то в жизни нужна, нужна стабильность. Мужчине нужна. Энергия любви. Мужчина женится для того, чтобы иметь энергию любви, чувствовать любовь. Мужчина любовь расслабляет. Ну, он устает от знания. Нужна любовь, он расслабляется дома. Вот. Женщина дома расслабляется? Нет. Женщина дома работает. Мужчина дома расслабляется. Но мужчина тоже может дома работать, если его вдохновить. Так или нет? Мужчина отвечает. Итак, видите, разница есть между мужчиной и женщиной. Есть разница. Тонкое строение отличается друг от друга. То есть первая разница заключается в том, что Мужчина стабильный, психически стабильный, женщина подвижная. Поэтому сравнивают женщину сравнивают с рекой, с рекой семьи. Река, семья течет, как, семья течет, как река. Она движется в каком-то направлении. И это движение зависит от психического состояния кого? Женщины. Мужчину сравнивают с берегами вдоль реки. То есть берега должны быть достаточно крутыми, то есть мужчина должен быть достаточно аскетичным, чтобы течение держать в правильном русле. Потому что если берега в станов... каком-то месте становятся низкими, на повороте особенно, то река она вытекает из русла и растекается по полю и высыхает в результате. То есть женщина без мужчины высыхает, ей становится тяжело жить. С мужчиной она находится в каком-то русле, ей легко течь, и она разгоняется, может начать течь гораздо сильнее, чем без мужчины. Разгоняется. То есть, если взять женщину, посмотреть, она, допустим, когда одна, она такая, как бы, такая тихая, спокойная, никого не трогает. <соценно> Девушки пригожие, да? Мартинес, <соценно> там как-то... Вышел степь донецкую, парень молодой. Ну, то есть, девушки, они пригожие такие, э, не замужем, когда такие спокойные, такие тихие. И очень хорошие, да? Такие хорошие. И когда девушка выходит замуж, она разгоняется. Она уже не такая, как бы... Спокойная, тихая, да? Самара Городок, беспокойная я, беспокойная-я, успокойте вы меня. В Самаре был так, что? Вот, ну то есть девушки постепенно, а с мужем они и так разгоняются, начинают как бы устанавливать власть свою постепенно в семье. Кто в семье главный? Жена или муж? Муж главный в семье. У кого главный муж? Поднимите руку. Вы честно? А, муж рядом, да? Нет? У вас муж главный. Это точно? Главный муж. Откровенно говорю. Есть такая ведическая притча. Один, один учитель, он спросил своих учеников, собрал мужчин, учеников, все женаты были, он спросил, кто из вас психически подчинен своей жене? Вот честно, сделайте шаг вперед. Все сделали шаг вперед, один не сделал. И он подошел к нему, что говорит, ты сильнее психически своей жены? Это правда? Ну такой, да нет, просто мне жена сказала, не надо делать никаких шагов вперед, если спросит. Я не делаю. Теперь, кто, кто себя считает сильнее в себе? Мужчина. Мужчина себя считает сильнее. Кто сильнее? Мы не говорим про физическую силу, она бесполезна в семейных отношениях. Это крайний случай. Даже если когда драться начинают, тут неизвестно, кто победит тоже все равно. Женщина, потому что царапается, у нее когти, она может сильно поцарапать сразу и покусать, и там сложно с ней драться. Ну, то есть непонятно тоже, кто победит в этом случае. Итак, считает себя сильнее мужчина всегда. Кто сильнее? Женщина. Если говорить о психическом строении, то в психике есть два цилиндра психических. Один внутренний, другой наружный. Наружнее это то, как мы взаимодействуем с окружающим миром. А внутренний – это то, что является основой для влияния на окружающих людей. Это тайная вещь, это тайная сила, основа влияния. Основная сила влияния — это внутренний психический цилиндр, а наружный — он связан с взаимодействием с окружающим миром. То есть есть остов человека психический, а есть его способность взаимодействовать. У женщин наружный психический цилиндр очень мягкий, податливый, а внутренний — очень крепкий, крепкий, жесткий, неподвижный. Если говорить о... Ну, и он же дает силу человеку. Сила характер ⁇ это как раз внутренний цилиндр. Теперь у мужчины психика как устроена снаружи, у него очень крепкий цилиндр, такой очень крепкий снаружи. То есть взаимодействие с окружающим миром он очень крепко себя ведет, настойчиво, крепко, сильно. Женщина в взаимодействии с окружающим миром, она приспосабливается, она ведет себя очень мягко, не хочет вступать в конфликт. Ей очень трудно, когда что-то не так, как она хотела бы, происходит. То есть она хочет гармонии снаружи. Мужчина ему все равно. То есть он сам создает себе гармонию. Понятно, да, система? Когда наступают отношения между мужчиной и женщиной, то мужчина устанавливает как бы свое господство, свое влияние на женщину внешне. Но внутреннее. У него там очень мягкая вот этот внутренний цилиндр или то, что связано с характером мужчины. У него очень мягкий характер мужчины. У, мужчины, у женщины характер твердый как скала. Он непреклонный не неизменный. Женский характер не меняется. Если женщина говорит, я, я ищу себе мужа, мужа, который бы мне подходил по характеру, то это неправильная мысль. Мужчину надо искать правильно направленного. То есть мужчина должен подходить по его направленности в жизни. Вот куда он, куда его несет, куда он идет, куда он движется, туда он будет двигаться. Его поменять очень сложно. Он будет двигаться туда, куда движется в жизни. Вот, допустим, мужчина в основном работает, дом бывает редко, такой он останется, он его поменять в этом. Или мужчина сидит дома постоянно, мало работает, он такой останется. В этом плане ничего не изменишь. В плане деятельности он очень жесткий, закостенелая психика у него в этом плане. Но в плане характера, мужчина характер меняется всю жизнь. То есть постепенно мужчины характер становится такой, какой нужен женщине, поэтому нет необходимости беспокоиться о характере. Характер мужчины... Приспосабливается к характеру женщин. Заметили женщины, что у мужчины характер меняется. Вот кто живет уже 10 лет, допустим, с близким человеком? Приспособился муж к вам? А О, правильно, а куда ему деваться? С подводной лодки. Ну, то есть характер мужчины меняется, он приспосабливается. Привычки и поведение мужчины неизменны. Очень трудно меняются. Очень много времени и сил нужно, чтобы поменялось, поменялось поведение и привычки мужчины. Если мужчина гулящий, значит склонность останется. Нужно, значит, как-то это пытаться нейтрализовать. И так далее. Понятно, да, система? То у женщины поведение меняется очень быстро. женщинам очень легко подается воспитанию. Ее воспитывать легко. Поэтому вся система образования девочек в ведической культуре была направлена на объяснение девочкам, как правильно надо жить. То есть девочка очень легко поддается объяснению, и она свое поведение выстраивает в соответствии с знанием, которое она получила. Если говорить о вообще способности строить отношения с этим миром, то... Женщина всегда находится внутри а, своего понимания вещей, и то, что ей объяснили, там ей комфортно. То, что она поняла, там ей комфортно. Ей очень некомфортно в той сфере, где она чего-то не знает. Понятно, да? Психика, как у женщины работает. У мужчины все наоборот. То есть мужчине недостаточно того, что ему объяснили. Ему надо проверять все, что вокруг. Мужчина не может довольствоваться тем, что объяснили. Помните Буратино и Мальвина? Буратин постоянно лез везде, ему надо было все, как бы, Мальвина, вот так, правильно, надо вот так. Она ему говорила, как правильно все время. Она, женщина, находится в рамках знания. То, что она получила, ей вот так вот. Она, вот, она это считает правильным. Мужчина, он подвижный, ему нужно что-то новое понять, но он не может ограничиваться тем, что есть. Если есть вентилятор, надо обязательно туда палец ссувать вентилятор, Ну, то есть он изучает все, ему, не, не, ему недостаточно того, что есть. Понимаете? То есть он стремится к новому. Женщина в плане знания стремится к стабильности, ей нужно конкретное стабильное знание. Если Олег Геннадьевич по семейным отношениям дает что-то не то, что уже я знаю, то это уже как бы не хочу. Нужно то, что, нужно то, что я знаю уже, как бы что-то то же самое. Вот. Если, допустим, вы уже поизучали меня, и кто-то другой что-то дает, я не буду уже это изучать. Ну, то есть, а мужчине, наоборот, хочется все узнать со всех сторон. То есть он такой, у него природа такая. Итак, смотрите, если сравнивать семейную жизнь с рекой, с течением реки, то э, женщине надо учиться бурность своего течения укращать, а мужчине нужно учиться аскези, держать, держать ситуацию. Ну то есть, что значит держать ситуацию? Мужчина должен учиться спокойствию в отношениях, стабильности, спокойствию. Что бы ни происходило, он должен быть невозмутим. Потому что женщина, когда видит, что если ситуация вышла, ну то есть мужчина начал, сломался в ситуации какой-то, то женщина не может этого принять в жизни. Она не верит, не доверяет такому человеку. Любая какая бы ни была ситуация, она хотела бы, чтобы он был спокоен. Так или нет? Если он начал его как бы начало как бы психически что-то с ним происходит, то женщина боится этого всего. Ей очень трудно так жить. Но при этом женщина что делает постоянно? Она постоянно испытывает мужчину стойкость. Она эмоции перед ним как бы. Вот женщина, если взять, допустим, ее поведение в обществе, она эмоции показывает свои в обществе или нет? В основном нет. Она в основном всем улыбается, очень деликатно себя ведет приходит домой и, там, и понеслась. То есть она все эмоции показывает близким только. Даже если в обществе, допустим, женщина на работу устроилась куда-то, она пока там не имеет близких отношений, эмоций не будет. Она их не будет показывать. Она будет просто деликатно себя вести, но когда она установила с кем-то близкие отношения, там сразу река начинает течь. Понимаете, о чем я говорю? То есть река начинает течь тогда, когда есть близкие отношения. Нет близких отношений, нет реки. Так? А с мужем это очень близкие отношения. Поэтому женщина разгоняется, когда она замуж выходит, она начинает разгоняться в своем течении жизни. То есть ее характер становится более активным, будем так говорить. Она активизируется. И эта активность, она на мужчину всегда влияет одинаково. Ему становится от этого тяжелее жить. И поэтому мужчина должен быть очень крепким психически. Чем более женщина эмоциональная, тем берега должны быть выше. Ну то есть мужчина должен быть крепким. Она... Допустим, перед ним показывают свои эмоции, а он, да, моя хорошая, правильно, согласен, пойдем спать. Ну, то есть он должен вести себя спокойно, то есть реагировать. Хотя мужчине очень трудно спокойно реагировать. У мужчин там в области эмоций дырка, и только аскезы дают ему возможность терпеть женские эмоции. Поэтому женщины должны учиться сдерживать свои эмоции рядом с мужем. Если что-то надо мужу объяснить, тогда нужно говорить очень спокойно. Это первое правило, говорить спокойно с мужем, не эмоционально. Это очень важно. Иначе он не поймет, ему будет очень тяжело слушать просто. Мужчинам, чтобы женщине что-то объяснить, надо говорить очень мягко. Без давления психики. Без, типа, ну, что значит давление? Я знаю, как надо. Вот этого не надо женщине вообще, то есть ей все равно знаешь ты или не знаешь, говори мягко, она все поймет. Если будешь считать, что я знаю, тогда она будет с тобой ругаться. Ну, есть, конечно, женщины, которые способны терпеть демагогию мужчин. Но это не так часто встречается. Я что-то не так говорю? Все нормально? Вы поправляйте, если у вас есть какое-то другое мнение, то я бы подискутирую, у нас веселее будет на лекции.